Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Молтунблэйд огнем, конечно же, и мечом. И у нас продолжение наших прохождений и Я, знаете что, думаю сделать. Конечно же, я вернусь сейчас в мой замок Килька, Килька Барон, Килька бирн, Килька Барона, ага, Кильбрун, окей. Едем в Кильбрун, я тем временем еще хочу деньги сейчас вложить. Свой замок это раз. Во-вторых, я хочу попробовать еще и собрать побольше армии, чтобы атаковать еще один замок Польши. Пол Но при этом, да, я думаю, что на самом деле эта идея не совсем хорошая, потому что все-таки как-никак у поляков довольно большая армия. И поэтому атаковать их, ну, это будет очень сложно. Так, у нас есть караван-сарай. Давайте-ка положим сюда деньги в рост, провести сделку. Ну, конечно же, я не все деньги буду вкладывать, потому что иначе вообще ничего не останется. 324 тысячи талеров под 20% годовых, ну, точнее, месячных, скажем так. Как бы это ни звучало странно, ну да, очень неплохая сумма, как по мне. Давайте сейчас здесь попродаем некоторые товары. В первую очередь, разумеется, порох. Хотя тут, наверное, только порох я смогу продать, да, больше ничего не смогу продать. Продадим порох местным жителям, пускай будут готовить оружие против против врагов которые пытаются вторгнуться в нашу страну так и так и назовем ну и еще можно купить что-то взамен а тут особо ты ничего не купишь да ну да особо ты ничего не купишь ладно тогда мы купим то что можно и поехали сейчас дальше <coughs> давайте еще пройдем в кабак я думаю пообщаться с, меш... с местными жителями можно ну, или точнее, не с местными жителями, а с местным хозяевом кабака. Поставлю каждому посетителю по кружке Рома. Слушай, думаю, одной тысячи хватит. Да, пусть все знают, как щедр персик народу крепости. Отлично. Отношения улучшаются. Мы можем идти посредник кстати. Давай-ка доставай кошель, посмотрим, посмотрим. Да, у меня есть парочку бомжей. Забирай их. Они мне не нужны. Тут уровень у нас некоторые персонажи повысили. Надо будет потом с этим разобраться. А пока я ухожу... Давайте-ка куда-нибудь сейчас поедем в другую сторону. Мне надо разобраться с отрядом вообще. Что там Ольгерт может сказать по поводу своих навыков. Ага, сейчас расскажешь, давай посмотрим. Но ему, получается, качал что? Я ему качал все, в том числе обучение я ему качал. Кстати, давайте еще обучение повыше таким образом. Пусть еще больше будет давать нам опыта, всему отряду. Так, Виктор, что по поводу тебя? скажи о своих навыках. У него очень все хорошо с владением оружия. У него неплохая верховая езда. У него обучение самое высокое. Так что можно ему было бы дать сейчас типа верховой езды еще добавить. Потому что можно коня тогда более а, резового, более породистого дать ему в будущем. Так, ну ладно, не до разговора сейчас. Ну а бахыт что? Бахыт тоже там, я смотрю, нарубал очень много голов. Так что ему за это дали новый уровень. Что ему качает? Ну, я думаю, тут, конечно же, стопроцентно ему надо качать именно боевые какие-то изучения. Можно ему, в принципе, даже обучение дать, но я думаю, на самом деле не надо. Давайте у нас он лучше будет очень хорошо драться. Ага, вот на этом драться он больше не сможет. Атлетику можно увеличить еще, хотя не знаю. Хм. Давайте, наверное, обучение. Я не знаю, конечно, может быть, это совсем неправильно, хотя... Слушайте, нет, давайте другое выберем. Выберу, давайте-ка силу ему лучше добавлю. А, кстати, сила что дает вообще? Сила дает, получается, жизнь, я как вижу. Ловкость ничего не дает, по сути, кроме как возможности дальше качаться. Плюс следующие навыки не могут быть выше 1,3. Так, вы получаете 5 очков оружия, а скорость его применения слегка возрастает. То есть, становится он быстрее, как бы драться начинает. Ага. Ну, железная кожа или мощный удар, да, вот что-то такое выбрать ему давайте ловкость добавлю. Хотя зачем? Хм, владение оружием. Ну, если интеллекта ему добавлю, тогда что я могу выбрать? Стрельба верхом? Нет, верховая езда нет, атлетика только если. Обучение можно ему что-то добавить. Ну, давайте обучение, ладно, из железной кожи. Пускай такой будет расклад. Хотя... Нет, я все-таки думаю, что лучше выбрать просто силу и добавить ему железной кожи. Пускай он будет лучше драться. Да, все, до свидания. Мы можем ехать дальше. Хотя, подождите, что там у нас в крепости вообще творится? Говорить с городским главой. Пускай он расскажет мне по поводу того, как у нас развивается город. Так, я освобожусь через три дня. Ну окей. Здание еще тоже мы не можем поставить новое, так что... Все понятно. Ну тогда едем давайте в сторону, наверное, юга. То есть в сторону к татарам, потому что с ними можно будет поторговать очень хорошо. С Кримским ханством. Так, меха тут такая себе цена. Водка тоже не очень хорошая цена. Тут зато есть поры, кстати. Шерсть можно продать по более-менее. Возьму я шерсть давайте. И все. Поехали дальше. Поехали в перекоп. Так, что у нас в перекопе? Так, ага. Я, кстати, забыл деньги взять, блин, с города. Вот это небольшая, небольшой мой просчет. Ну ладно, мы потом еще заедем все равно. А, тут можно масло, кстати, продать нормально. Так, маслица продаем, покупаем, давайте-ка у вас шкуры. Животных поедем еще в бакчесарай. А, в Бахчисарай, наверное, тоже можно продать по нормальной цене все. Ну, хотя... А, ну да, нормальная цена. Да, приемлемая. Покуп... Продаю, давайте-ка, все масло. Почти что. И покупаю глиняную утварь. Плюс покупаю, конечно, порох. Ну, а больше я покупать, наверное, ничего не буду. Еще можно полотно взять у вас. Так, давайте еще утварь. Так, двигаемся в сторону кафе еще, наверное. Там тоже можно маслица продать. Меха тут можно продать. Ну, честно говоря, цена так себе. Вот зато порох отличная цена. И маслица тоже такая более-менее цена. Так, ну частично что-то я продал, частично нет. А, давайте узнаем здешние цены. Мне надо узнать вообще, как там, что стоит продавать, покупать в них. Изделие с кожей продать в Азак-Кале за 172, нифига себе. В Азак-Кале, серьезно? Такие цены на изделия кожи. Ну, давайте я возьму тогда изделия из кожи. А, взамен я еще возьму у вас, давайте-ка, изделия из глины. Ну и все, в общем-то, заканчиваем на этом продаже. Так, посетим кабачок. Что тут у нас? Наемная лебардист только. Больше никого. Я бы думал, хорошее войско все-таки понабрать немножко. Потому что у меня все же как-никак не такие уж и отличные войска в отряде. По-моему, одни бичуганы у меня. Так что надо набирать по более хороших воинов. Так, едем тогда во Заккале. Это у нас где получается? А, Заккале это, да. Это та, тот город, который находится вот в самом краю. Скажем так. Так, возвращаемся. Заккале. Мы едем к тебе. Так, у нас э, что там по поводу... Это денег вообще. Козыл Яр, кстати, надо, можно заехать. Что тут мы можем продать? Мы тут можем продать водочку, кстати, сбыть. Ну, а вот глинина утварь, конечно, нет. Тут вот можно еще порох сюда выкинуть. Изделие с кожи приобрести взамен. Так, сейчас я тогда зайду еще к этому торговцу. И еще к одному торговцу. Да, капец, конечно, вот такие вот переплаты за товары. Это вот просто жесть какая-то в этой игре. Если бы я не прочитал бы этот туториал, то я бы навряд ли, на самом деле, узнал бы вообще об этом. Что, конечно, просто жесть какая-то. Так, ну ладно, я закупился. Бархат можно было бы взять, но я думаю, нет. Пожалуй, давайте-ка не будем. Едем в Азак-Кале. А мы едем в Азак-Кале, Кале, Прям порт Кале какой-то. Ну, сейчас мы приедем уже в этот город. Что тут у нас? Что тут у нас? Вот это цена для мехов. Вот это я понимаю, ребята. Вот это вот меха так меха. Это просто, я не знаю, жесть какая-то. Я взамен что могу взять у вас? Пенька дешевле некуда. Есть хлеб. Но хлеб, кстати, дорогой, поэтому я лучше возьму его потом. О, специи дешевле некуда вообще же. Есть. Бархат дешевый. Инструменты, кстати, здесь очень дорогие. Так, вы получите... Я еще могу продать, да? Давайте еще изделие из кожи. Еще глиня отдам. Глиня -утверь. Капец, какая она дорогая здесь. Вместе с кожей. Это просто какая-то дичь. Просто дичь. Так... Продадим, давайте, еще здесь изделие из кожи. Смогу ли я все продать? Да, смогу. Я уже думаю, что даже и не смогу продать. Блин. Просто капец, как все дорого. Ну, водку можно еще, в принципе, сбыть. Но видно, что это не основной здесь товар, поэтому водку злоупотреблять не стоит. Полотно, кстати, тоже очень дорогое. Я, по-моему, покупал за 100, а продаю здесь за 300 аж. Капец. Капец. Продам, давайте, еще глинян утварь. Все продам. Соль можно тоже, в принципе, продать. Вяленое мясо тоже тут дорого. Да блин, тут все дорого. Просто какой-то год вообще... Город какой-то вообще бедный-прибедный. Потому что все тут дорого. Офигеть. Ну да, разбогател я на место народ, это точно. Могу в размен купить, в принципе, еще железо. Ну и все, тут остальное все очень дорогое. Ладно, отправляемся давайте-ка в Черкаск. Мне надо сейчас там, во-первых... Заняться торговлей еще. Юрий Баритинский, стой. приятно тебя видеть. У тебя есть задание, Нет, никаких заданий, ключей нет. Ну тогда умри давай, как татар. Я вовремя убежал прям от него. Так, разный товар. Что мы можем здесь продать? Мы можем здесь прям вино продать, е-мое. Водку нет, кстати, а вот вино можно продать. Ну я, в общем-то, почти от всего избавился, да? Вот У меня еще есть краски здесь возможность купить. Есть возможность закупиться хлебом. Ну, конечно, я сейчас поеду в Азак-Кале. Просто между этими двумя городами сейчас так на барыжу бабла, что это просто жесть какая-то. Так, пенька еще давайте, краски. Все, поехали. Поехали обратно. В Азак-Кале. Краски я там помню, что да, неплохо продавались. А, краски, да, очень неплохо. Но проблема в том, что я уже тут же все купил, что только возможно. Поэтому продать я просто не имею возможности. Ну можно хлебушка немножко сюда сбыть, и все. Поехали обратно, значит, в Черкасск, и дальше мы на север поедем, в Везюнскую крепость, например. Денег у местных жителей уже не осталось, поэтому очень все плохо у них. Ну, тут я что продавал, что покупал. Тут есть порок, кстати, дешевый. Железо можно взять, в принципе. Хотя цена, ну, честно говоря, не сильно хорошая, но можно взять. Так, ладно, поехали на север. На севера подадимся. Мои 330 тысяч растут там, в Кильбруне. Просто мега много денег у меня приходит за один день. Так, что тут у нас? А у нас тут, я смотрю, что-то, да, люди не особо готовы торговаться. сразу что только хлеб они любят. Да, хлеб мы давайте продадим вам. Прям здесь весь сбуду его почти. Замен что-нибудь сейчас еще приобрету. Так, только чтобы здесь купить. Кстати, можно еще порох продать. А, ну сначала изделие из кожи возьму у вас, давайте-ка железо, но ну, вино не сильно хорошая цена, вот тюкальна очень дешевая, ну и глиняный утварь можно в принципе тоже взять по божеской цене, и давайте вам порох отдам. Все, едем тогда на север, дальше гоним, что тут у нас есть, кто у нас есть наемный стрелок, ну нет, мне не нужны наемные стрелки, они все-таки не очень хорошие солдаты. Я бы хотел встретить либо мушкетеров, либо хотел бы встретить этих, как его. Ой, пикинеров, короче, хотел бы встретить немецкого образца, но пока что они мне не встречаются. Так, тут у нас тоже особо ничем не, не получится наживиться. Все очень такие цены средненькие. Далеко не такие, как я хотел бы увидеть. Могу разве что пеньку у вас купить в размены, все больше ничего. Так, в кабаке у нас есть кто? Ну, наемные, конечно, кавалеристы, это полное дерьмо, поэтому <laughs> я это брать не буду. Так, слушайте, мне надо поговорить с Семеном Прозоровским, и мне надо поговорить... А, мне надо вообще в, в Швецию ехать. Но я скоро туда приеду все равно. Прозоровский здесь есть? Нету здесь, к сожалению, Прозоровского, но можно поговорить с царем Алексеем Михайловичем. У тебя есть для меня задания? Особых поручений нету, к сожалению. Ну ладно. Тогда давайте еще поговорим с кем-нибудь. Репнино-Боявский. У тебя нет задания, очень жаль. Так, Семену Русов, здравствуй. Приятно тебя видеть. А, я еще работаю один, окей. Ты мне уже давал задание. Ну, Шерементьева я догонять не буду. Давайте-ка поедем. Опять-таки, в Келья после тщательного допроса был облечен местный торговец контрабандой, доход от продажи его имущества стали 2400. О, отлично, ребята. Контрабанды торговать очень плохо, правильно. Давайте мне деньги с этого... Так, приезжаем в Брянск, И что тут у нас? А тут у нас, ну, цены так себе тоже, я бы хотел гораздо больше цены. Ну, глянь, на можно продать. Так, можно продать еще что? Тюкльна можно продать. И все, в принципе, это все, что можно здесь попродавать. Взамен можно купить, в принципе, немногое. Ну, ладно, поехали отсюда. Поехали в сторону Курска. По-моему, там хорошие цены, цены были, когда я сюда приезжал. Так, на рыночную площадь, что тут у нас? А, блин, что-то нет, как-то не особо. Ну, можно бархат, в принципе, отдать им. Забирайте свой бархат. Так, -с, так, -с, так, так, что тут у нас? Ну, давайте я частично продам сейчас некоторые вещи. Это я делаю лишь для того, чтобы узнать цены местные. Где можно нормально так надыбать. Узнаем сейчас цены. Так, водку здесь и продать в Риге за 129. Пеньку в Кракове. Рига Краков. Изделие из кожи в Черкаске. Краскова Закали. Ну, а Заккале там уже объединил город, поэтому... Я туда уже просто не смогу привести привезти ничего. Водка в Риге. Пенька в Кракове. Пенька в Кракове. Рига Краков. Так, частично заберу свои товары. А Рига у нас где? Ну, понятно, а Краков где? Краков у нас тоже там. Короче, понятно, надо в ту сторону ехать. Но я сначала хочу посетить Москву именно, потому что там у меня как бы рынок сбыта, по сути. Я многие товары туда сбываю сначала. А потом уже еду в глубь территории Ричи Посполитой и там прочие государств. Так, ну что мы... На жили очень много железа. Давайте продадим здесь, потому что я смотрю, неплохая цена. Плюс можно продать здесь что? Да ничего вот именно. Водку давайте купим. Купим еще меха. Краску можно немножко продать, в принципе. Специи тоже. Хотя нет, слушайте, специи, по-моему, можно нормально продать, если не ошибаюсь, в Москве. Надо в Москву ехать. Но там в Москве прям цены такие приличные. Столичные приезжаем в москву и что тут ага цены приличные столичные что-то по-моему я сам себя обманул О чем очень жестко потому что тут все как-то очень дешево свой можно отдать им можно вяленое мясо в принципе продать более-менее цена ну а все остальное ну можно пеньку немножко сбыть я просто хочу все не сбыть что мне как бы не сильно надо я возьму меха здесь размен возьму также это возьму масло конечно же хотя масло кстати цена теперь поднялась причем значительно так, возьму еще, давайте-ка, делаю это и все. Полотно еще продам. Так, мне еще надо, кстати, деньги заплатить в вот ТТД. Да. Ну, отдам, давайте копченую рыбу, там всего одна оставалась. Так что так. Ну и можно отправиться в кабачок. 12 стульев. У нас тут есть наемный пикинер, но я, наверное, на самом деле брать даже не буду никого. Вот кто у меня тут есть таких солдат, которых можно было бы убрать? Да вот именно что никого, потому что все солдаты у меня тут подобраны практически идеально. Вот, ну, реально очень хороший солдат, плюс спутники, которые довольно неплохо обучены. От них избавляться не надо. Так, 335 тысяч уже в Кельбуруне. Офигеть, там просто деньги растут словно на деревьях, потому что, ну, офигеть, какие цены. Вы видите сами. Это просто жесть какая-то происходит. Так, Воротынский стоять, у тебя есть задание. Прозоровский занял у тебя деньги, окей. Слушайте, мне надо узнать, где находится... Семен Прозоровский. Кстати, мне надо у него, походу, выбить, выбить еще и долги, да? А, сбор налогов. Ну, сбор налогов подождет возвращение долгов. Да, Прозоровскому надо и письмо отнести, и надо у него долги забрать. <då> Забавно. Так, а в Рудне? Рудне это где у нас? Рудне у нас где-то здесь. Вот она. Едем в эту деревушку, Рудня, Посетим ее и выполним задание. Так, Свет, кто у нас? Никита Даевский. Ну, это, конечно, не тот, кто мне нужен был. Так, помощь не нужна, хорошо. Хворостинин, стоять. Ага, еще какое-то задание мне давал. Или подождите-ка, я, может, его уже выполню? А, еще работу над ним, окей. Так, едем, короче, в рудню. Собираем налоги, которые здесь нам нужно собрать. Начинаем сбор. Надо все-таки задание тоже выполнять. Игнорируем. Конечно же, требования местных жителей. Я такой плохой. Я их просто игнорирую. Никчемная чернь. Как вы смеете обращаться ко мне? Так, у меня там, я смотрю, проблемы. Опа, и тут еще тоже проблемы на меня напали. Крестьяне местные. В кавычках крестьяне, потому что это на самом деле опять какие-то, наверное, господа, блин. С, -с -со этими саблями. Богатые господа, дворяне, похоже, как будто на меня напали. Так, где они? Идите сюда. А, вон они. Вижу их. Далеко вы появились, ребятишки? Далеко. Давайте здесь держать позицию где-нибудь. Так, подходите. Это, получается, во-первых, мои два спутника, да, Федотли? А, вообще все это мои спутники. Окей. Ну что, ребята, давайте мы дадим им сейчас по щам. Просто такая толпа разверенных бичей на нас бежит. так отлично good джомен давайте в атаку готовый иди сюда ублюдок деревенский мятежник вот это да так благодаря моим действиям все прекратилось и там у нас кильбурун да враги надо сейчас возвращаться обратно в таком случае собрал налоги все уходим Кельбурун. несмотря ни на что едем просто в, наш, в нашу крепость так где там она вон он, я вижу кильбурун едем в сторону крепости а, да, да, да, понятно. У нас тут рядом Чернигов, кстати, надо сначала заехать в него. Потому что тут у нас, соответственно, можно набрать солдат. У нас есть за наемный мушкетер, отлично. Правда, жаль, что у вас всего двое. Очень жаль это видеть. Ну, ладно, мы все равно направление у нас на Киев. А, так, Киев, вот он. Отлично, заезжаем в него. Блин, наемный всадник. О, боже мой, никого больше взять нельзя. М да. Блин, не знаю. Надо сохраниться на всякий пожарный. А Я... давайте сохранюсь прямо здесь. Возьму сейчас этих наемных всадников. Возьму еще сейчас солдат в Корсуне. Надеюсь, что наконец-таки попадутся мне нормальные воины, а не какие-то, блин, эти долбаные наемные всадники, которые ни о чем вообще. Легкий кавалерист, вообще еще лучше. Да, спасибо большое, игра. Прям мне подкидывает самых бомжатских солдат, которые только можно было найти. Я, конечно, могу съездить в лагерь наемников, но я боюсь, что я там найду не очень хороших воинов все равно. Наверное, пикинер, вот это да. Вот это да, хорошие воины, хорошо. Сечь еще заезжаем. Так, что тут у нас еще? наверное, пикинер, отлично. Отлично. Я уже собрал почти, что войско нормальное такое. 55 человек. Но у меня, конечно, возможность, по-моему, 74. То есть еще можно больше взять людей. Зайдем сюда, и тут наемный кавалерий сраный. ёб твою мать. Так, ну давайте я еще сохранюсь. Я хочу съездить в каланчак тогда. Может быть, здесь мне попадется нормальный воин. Так. Да, да, да, отлично. Я на... Наемные пикинеры. Еще 8 человек аж. Наемных пикенеров. Еще можно в перекоп тогда загнаться будет сейчас. Заходим в перекоп. У нас тут кто? Наемный мушкетеры, отлично. Еще у меня сколько осталось воинов, надо набрать где-то 6 человек. 6 человек, блин, можно, в принципе, съездить в Ладыжин. Так, ну давайте посмотрим, что там, они уехали, что ли? Что-то закончилось, походу. Опа, закончилось, походу. Что-то я, по-моему, ошибаюсь. Михал куда-то поехал за моим обозом, что ли? Он хочет подраться, да? Иди сюда, Михал. Стойте, Твое имя широко известно. Конечно, мое широко известно, а ты вот будешь как тварь... Усмирена просто сейчас. Скотина. Так, давайте все за мной. Э -э все за мной. Конница тоже за мной. Давайте встретим их здесь где-нибудь. Конятся тоже держать позицию вот на этих местах. Блин, все загородили мне проход. Давайте огонь и всех орудий. Огонь, огонь, огонь. Янычара, докажите свое превосходство над, этим, над, над этими бичами европейскими. Убейте всех. Очень неплохо стреляете. Давайте, солдаты. Видите, как я стреляю? Просто в голову. Мастерски. Так, надо немного перекрыться от волщита. Немного обеспокоиться за свою жизнь. Так, лошади моей досталось. Так, давайте, вести огонь не прекращая, Огонь, огонь, огонь, огонь из всех орудий. Давайте, огонь. Так, они начинают нас обходить. Ребята, готовьте, готовьте свои пики. А, они даже не обходят, они убегают. Чёртовы трусы. Просто смерть труса. Давайте, огонь, огонь. Продолжайте огонь из всех пушек своих. Тем временем, в атаку войска. В атаку. Вали, козлов. Вали. Чисто кровная ложа. Жаль, что не могу сесть. А вот на эту лошадку я могу сесть. В атаку. Вот же трусы, а. Вот же трусы. Трусом трусливая смерть атаку скоти ты поплатишься за свою наглость на тебе сучара сучий сын На, просто на две части разрезал, лошадь. В атаку на них, в атаку. На тебе по щам. Ты какого хрена творишь, ублюдок? А ну-ка иди сюда. Так вот тебе. Так, там осталось еще довольно много стрелков у них, я смотрю. Давайте все в атаку, но надо быть осторожным, не получить пилюлю. вот я получу переда. Так, битва идет, Микола, да застрели ты его. Иди сюда, Никола. Отлично. Ну ты, сукин, сын, убежал. А ты не убежишь, это точно. Ах, я к болючи, да? Че, болючи? Серьезно? Ну, твоему товарищу тоже, похоже, было болючи. Спину получить, пулю. Как трусу настоящему. Ну что ж, Михал, как обычно, заканчиваешь битву отступлением. Просто получил по своим наглым щам от моего государства молодого. Ну, точнее, даже не государство, а образование, скажем так, мятежников, да? Зеленые повстанцы у нас тут. Отличная победа, ребята, отличная победа. Мы, получается, потеряли 13 человек, но зато мы уничтожили. И Михаил Вашневецкий попался ко мне. Ну что ж, Михаил, что ты думаешь, что я с тобой сделал? Я пойду с тобой по чести. Да, ты славно бился, конечно, правда, твое войск все отступило. Ты невероятно благороден, господин, и не забуду этого, вы снискали уважение. Отлично. Так, ну я тут захвачу сейчас пару солдат. Всех брать, конечно, не буду, потому что тут очень много бомжей всяких разных. Ну, байраков, ну нет. Все, остальных я всех от, от, отпускаю. Единственное, только я своих наемных кавалеристов сейчас отпущу, потому что они жрут дофига, да и они бесполезны в бою. И наемных вот этих всадников тоже отпущу я. Они нафиг мне не нужны. Так, ну и все, в принципе, остальных я всех оставлю. Тут очень такие добротные воины у меня остались. Отличная работа, парни. Конечно, я тут половина забрать вещей не смогу, потому что просто на все у меня тут все забито вещами своими. Ну, можно что-нибудь отдать такое более-менее, типа, например, мясо. и Взять, например, вот это и все. Так, ну ладно. Тут больше ничего интересного нету. Так, давайте посмотрим лагерь, разберем Вагенбург. Это был только один Михайлович Невецкий, что ли, на меня нападал? Да нет, наверное, слушайте, еще кто-то, наверное, нападал? Или один только Михал? Серьезно, один Михал. Ну ты даешь, Михаил, конечно. Ты бешеный чувак. Один взять напасть на целую крепость Кильбурун. Но ты ж не я, ты не сможешь захватить ее. О, 43 кс мне подкинули, ребята. Спасибо большое. Возвращаемся в город. У меня уже почти что 100 тысяч еще накапливается. Офигеть. Продаю давайте здесь порох в своем городе. Так, еще можно и лошадь сюда. Нет, лошадь я в другое место отдам. Лошадь я, пожалуй, этому торговцу продам. Так, ну все остальное как-то дешево, да. Так что мы продаем только вот именно все вещи, которые я успел захватить в битве. Ну и, в общем-то, на этом заканчиваем торговлю. Можно сходить пока что еще раз к центру города, еще накинуть деньги. Кстати, подождите-ка, и посмотрите. В вашем отряде есть спутники, которых можно обучить. Опа, вот это, кстати, интересно. Да, вот это надо будет сейчас позаниматься еще подобными вещами, пока что нет. мастер оружейник тоже появился у меня, можно оружие даже еще сделать. Стрелковое оружие, тут же мне скидку, получается, дают. Да, очень хорошую скидку мне дают на новое оружие или на новую броню. Так что вообще все отлично. Я думаю, что скоро стоит заканчивать со своими вкладами. Потому что уже у меня денег очень-очень-очень много Еще учитывая, что здесь очень хорошие Получаются у меня вклады То это вообще просто жесть Были бы такие вклады в реальности 20% в месяц Я бы, конечно, накинул бы туда Всю свою зарплату, скажем так И в 10 и просто зарплат накинул бы Я бы там получал бы деньги Как одна зарплата Ладно, я хочу Что сделать? К центру города пройти Хочу поговорить С караван-сараем, да Забираю свой депозит и еще раз сложу свои деньги. А, ну, давайте я какие-то деньги оставлю. И все, провести сделку. Получается 406 тысяч талеров у меня сейчас будет лежать. Офигеть. Это получается там за один день будет падать мне ну, уже приличная сумма. Там по несколько тысяч талеров просто будет падать за один день. Это уже просто реально круто. Я могу спокойно идти сейчас выполнять задание, а потом заняться именно своей броней и оружием. Ладно, я не давайте в сторону тогда Перекопа, у меня аж, по-моему, меха, так что меха это самый тот товар ходовой. Так, ну, Василий, кстати, неужели выбрался из своего города? И он заехал, заехал кстати, в мою крепость, что самое забавное, и вот здесь сидит теперь. Так, у тебя есть задание для меня, А зачем ты приехал в мой город тогда вообще? Счастливого пути тебе, Персик. Типа, ты мой дружбан, поэтому ты приехал в мой город? Ладно, мне надо вообще отнести Семену Прозоровскому письмо. Ты не скажешь, где он находится? Нет. Где находится Прозоровский? А, подожди, мне нужно узнать, где находится один человек. Ладно, не обещаю, кто. Почему. Че к чему? Подождите. Кто тебя интересует? Почему я говорю назад? Ладно, я на этом закончу серию. Надеюсь, вам понравился на ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!